Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзаманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Наша компания – это рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия. У нас в компании нет, ни жилищных программ, ни автопрограмм, у нас нет ни путешествий, но все наши партнеры, которые работают, всегда могут заработать себе и на машину, и на квартиру, и погасить ипотеку, и кредиты, и отправиться в путешествие, заработать себе на путешествие. Да мало ли куда, людям нужны большие деньги. В нашей компании уже подходит рабочих кабинетов, подходит к 20 тысячам, ребята, выплачиваются миллионы рублей только через платежные системы. И эти цифры сами говорят за себя. а Нам не нужны колокола, а подтверждение нашей работы и нашей а, компании а, это наши э, цифры о том, что мы а, каждый день у нас а, появляются новые партнеры. А каждый день у нас а, выводятся огромные суммы денег. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Наша компания международная, официально зарегистрирована. Вы всегда можете посмотреть на главной странице сайта. Любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, он может посмотреть наш маркетинг в наших основных двух площадках, почитать, посмотреть наши отзывы. Конечно, познакомиться с нашей администрацией и посмотреть презентацию нашей компании проверить наши документы наша компания как я уже сказала официально зарегистрирована посмотреть документы и проверить эти документы а посмотреть нашу дорожную карту как развивалась наша компания в течение года. А здесь а, есть наши которые, а, площадки, которые, с которыми указаны даты а, старта этих площадок. А, на сегодняшний день у нас а, 5 маркетинг-планов. И к нам приготовила администрация шикарный подарок на день рождения нашей, на годовщину нашей компании. У нас будет стартовать новая площадка. А всем, всем, всем говорю и говорю и говорю. Потом не говорите, что вы не слышали, не видели, не знали о том, что у нас открыто. Предстартовая регистрация и пополнение кабинетов. У нас открыт предстарт новой площадки Идеал М-Банк. А старт состоится 23 сентября в 19.00 по Москве. Ну и, конечно, у нас есть личный контакт с нашей администрацией. У нас есть официальные группы. Это в Телеграме, это в ВК и в Скайпе. И есть пользовательское соглашение оферта. А любой партнер, любой человек, который открывает, пользователь интернета открывает нашу ссылку, он всегда может познакомиться. А наши партнеры, ребята, те, которые еще не изучили нашу оферту, я всем советую. Изучите от начала до конца, чтобы не было у вас претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Ну и после того, как вы зарегистрируетесь, конечно, нужно пройти авторизацию. Мы заходим к, нам, к себе в кабинет. Это вы вводите свой логин, вводите свой пароль и нажимаете кнопочку «Войти». И первое ваше действие – это, конечно, нужно заполнить свой профиль. А для чего заполняется профиль? А профиль заполняется для того, чтобы ваш спонсор видел вас как партнера. Что... И точно так ваши партнеры должны видеть вас как спонсора и иметь связь с вами. Указывайте свой скайп, указывайте свой телефон, а прописывайте их в страничку ВКонтакте и Telegram. И в этом же разделе есть, прописываются кошельки. Ни одна ячейка из четырех не должна быть у вас свободна. Не будете работать вы с какими-то платежными системами, напишите три нуля и нажмите кнопочку «Сохранить». Мы работаем с такими платежными системами, как Pair кошелек и Perfect Money со всеми банками, Российской Федерации а, указываете номер карточки и имя на русском языке а на чье имя эта карточка номер телефон, телефона куда привязана карточка и название банка. Здесь же сразу же устанавливаете свой аватар. А как только загрузили фотографии, и код пришел сюда на это место от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Ваш аватар установлен. А, и теперь вас видит и спонсор, и вас будут видеть в, а, как спонсора ваши партнеры. А, ну, следующий шаг, конечно, вы должны пройти уроки по кабинету. А, чтобы правильно заполняли профиль заполнить как заполнить профиль правильно этот ролик вы должны сами изучить и точно также давать своим партнерам чтобы каждый партнер у себя в кабинете изучил как правильно заполняется профиль и конечно немалая важная функция это пополнение вывод и перевод между партнерами ребята пожалуйста Отнеситесь к этому очень серьезно. Это ваше денежное средство, и поэтому не должно быть, не должно быть, как пополняет сегодня пополнил на тысячу, а написал на рубль. Ну, бывает и такое. И у нас есть такая функция поисковик. Эта функция а, у нас на всех площадках. И как этой а, функцией пользоваться, это тоже немаловажное а, для вас, для всех партнеров. Вы через поисковик можете просмотреть всю свою структуру. А где, у кого, на каком столе, какие столы закрыты, какие открыты, у кого есть стоят уже партнеры, ребята. Это все сделано нам в помощи, чтобы мы, изучив эти все ролики, правильно могли вести свой бизнес. И, конечно, наш бизнес полностью управляемый. И как управлять бронями? У нас на некоторых площадках есть двойные брони. Это Первая бронь – это основная, и вторая бронь – это запасная, которая выручает нас. Ушли вы, например, в магазин, поехали вы в кино, в театр, выставили бронь первую и вторую, а приезжаете и у вас уже партнеры а, стоят и на первой броне, и на второй. Ни один партнер не пролетел мимо вас, как фанера на, над Парижем. А, поэтому мы вообще в интернете а, самое первое а, наше ноутхау с двойными бронями. Еще пока ни в одном проекте, ни в одной компании а, не скопировали наше ноутхау двойные брони. Поэтому мы гордимся о том, что у нас такой шикарный маркетинг и у нас все сделано именно для партнеров». И какие следующий шаг, конечно, а, заходите в раздел «Финансы», а, пополняете свой кабинет, а, созваниваетесь со своим спонсором а, и активируете площадку, с которой вы договорились со спонсором, что вы будете работать. Какие площадки у нас есть на сегодняшний день? У нас на сегодняшний день это есть такие площадки. А, наша основная площадка – это Идеал М-Мини. Идеал М-Мини, это площадка, мы с ней стартовали. Давайте я вам немножко расскажу по площадкам. Она... Очень э, удобная тем, что и очень э, настолько э, денежная, что здесь есть несколько видов доходов. Вы получаете и реферальный, вы получаете и э, э, спонсорские вознаграждения, вы получаете по маркетингу. Вход здесь полторы тысячи за один круг, одно бизнес ваше место зарабатывает 244 тысячи и выход есть. На площадку «Идеал М-Макси» за 15 тысяч. А это следующая площадка «Идеал М-Макси». Эта площадка а, еще м, денежнее. Здесь вход составляет 15 тысяч. А за один круг ваше только одно место зарабатывает а, 2 миллиона 500, 590 тысяч. И есть выход на площадку Фабрика Клонов за 10 тысяч. Фабрика Клонов, там две площадочки за 1000 рублей, где вы зарабатываете ваше одно бизнес-место, 23 тысячи. И вторая площадочка зарабатываете с 10 тысяч 230 тысяч. И наша социальная площадка «Микромани». Это там всего лишь три стола. И вход составляет 500 рублей. С 500 рублей вы зарабатываете за один круг 5 тысяч. И, конечно, наша «Фасттрек» – это площадочка которая позволяет зарабатывать, на одном столе вы зарабатываете за один круг полторы тысячи, а на втором столе вы зарабатываете 15 тысяч. А вход составляет на первый стол 750, на второй 7,5. На какую площадку, на какой стол заходить, это уже вы решаете сами какие вам нужны деньги. Ну и в разделе «Партнеры» находится ваша а, партнерская ссылка реферальная и а, отображаются партнеры до пятого, ой до третьего уровня в глубину, прошу прощения. Ну и а, остановлюсь сразу же на площадке нашей, которая у нас будет стартовать «Идеал М-Банк». Как же будет, сколько здесь будет столов? Здесь всего будет три стола, ребята, и, конечно, денежный клонопад. Это позволит даже нашим партнерам выходить на пассивный доход. Здесь деньги действительно будут клонироваться. Мы с вами сейчас будем разбирать именно это, этот маркетинг. Как будет происходить старт 23 сентября в 19.00 нам программист откроет вот эти три кнопочки и мы будем покупать поочередно, если вы хотите купить а, все три стола, а, они м, вход открыт в любой стол, вы можете начинать из второго, вы можете из третьего, начинать можно из первого, можно сразу три стола покупать, это все зависит от вас. А, на, как, на какой стол вы решите, на тот и а, вы и пойдете. В 19.00 вы а, откроет программист, и вы нажимаете кнопочку купить. И покупается первый у вас стол, выставляете брони, а дальше уже стартуем, стартует старту стартуем все, все-все. Конечно, некоторые спрашивают, а будут ли переливы? Да, будут и переливы, и все. На каждой площадке у нас, ребята, у нас есть такая кнопочка «Маркетинг», где вы можете посмотреть это все в слайдах. На каждой площадке «Маркетинг». Прошу прощения, я нажала «Отмена». У меня просто «Яндекс» сразу скачивает «Маркетинг». Вот, на каждой площадочке. Поэтому а, у нас все везде кликабельно, ничего нигде вы не испортите. Вы можете везде, по всему кабинету пройтись, понажимать, везде все а, кнопки, как как, ну, это ваше, я не знаю, ну, я настолько люблю свой кабинет, я его э, знаю везде, где какую кнопочку нажать, и все, вы как где, какую бронь выставить, это все. Но, ребята, вы должны со временем научиться. Не пугайтесь. Не, некоторые партнеры, которые только что приход, пришли к нам, они боятся брони. Не пугайтесь, если вы никуда не выставите под э, другого человека. Если вы выставили, например, бронь у вас первая и вторая, бронь, ничего страшного. Вы просто нажимаете здесь на Вторую, первая остается, а вторую нажимаете. Сайт перегрузится, и у вас установится ваша брони. А некоторые партнеры пугаются. Ну, я считаю, что это, это не самое страшное. Ну и теперь давайте мы перейдем с вами на слайды и разберем, что же такое наше компания. Это, конечно, гарантированные выплаты. Вы сегодня же заработали деньги свои денежные средства. Сегодня вы поставили их на вывод. И сегодня же вы получили их себе или на карточку, или же на платежную систему, которую вы, на которую вы выводите. Это маркетинговые планы, это многолетний опыт, это надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. На любой площадке у нас, ребята, вход открыт. Но ну, нет нигде привязки к первому столу, ни на одной площадке. Вход открыт в любой площадке, в любой стол. Вы можете старт своего бизнеса, начинать и со второго, и с третьего, и с пятого а, столов. Нет нигде абонентской платы. Нет никаких отчислений на развитие компании, администрации. Этого у нас нет и никогда не будет. У нас работает трехуровневая партнерская программа на основных площадках. Это тем самым увеличивает доход наших партнеров. Работаем мы с такими платежными системами, как Perfect Money, PayR кошелек, подключена касса Free, а есть внутренний перевод и со всеми банками Российской Федерации. Какие площадки когда стартовали? Стартовали мы 23 сентября 2021 года с площадочкой «Идеал М-Мини». Это наша основная, самая моя любимая площадка. 31 октября стартовал «Микромани». 6 февраля стартовала «Фабрика клонов», 3 апреля 2022 года стартовала «Ял М. Макси», моя любимая тоже площадка, и 1 июня стартовала «Фасттрек», это беговая дорожка, которая на которые можно доход себе сделать, ребята, за один день, а можно заработать и до 100 тысяч, честно говоря, если заходить на 7500, а то крутись, не линейсь, приглашай, приглашай, приглашай и получай. Все деньги идут на вывод на этой площадке, вообще шахматно, линейно-шахматный маркетинг, вот так можно сказать. Ну и 23 сентября, у нас 22 года, у нас будет стартовать новая площадка, как я уже сказала, «Идеал М-Банк». Ну и начнем мы, конечно, с нашего нового обновления, а старт нашей площадки. Это вот так будут выглядеть у вас в кабинете ваши столы, Первый стол это тысячи рублей. Второй стол это две с половиной. И третий это пять И вот так будет выглядеть ваша наш денежный клонопад. Это а, матрица, ребята, а, глобальная матрица, где будет заполняться слева направо на свободные места. А, 13, вместе перемешку с глобальной матрицей вы видели такое в интернете я еще нет ну и думаю что и вы не видели идеально придумано ну и что что у нас будет как будет происходить у нас так как я уже показала как только мы нажали купить первый стол и у вас открывается такой вот стол, вы Выставляете брони и к вам приходит первый партнер. Эти тысячи рублей идет в накопительный баланс. Как только прилетел вам сюда второй партнер, у вас 500 рублей идет в накопительный, а за 500 рублей у вас открывается кланопад. Вот третий партнер вам дает переход, куда да за 2,5 во второй стол. Первого партнера закрывается свой первый стол, и он прилетает к вам. На старте могут прилететь, перемешаться все партнеры. Ребята, об этом даже не переживайте. Ничего страшного в этом нет. А как только второй партнер прилетает к вам сюда, на это место, вы получаете 2000 на баланс, а за 500 рублей у вас уже прилетел сюда. Вот он, клон ваш Третий партнер вам дает переход за 5000 на третий стол. Со второго стола вы заработали 2000. Первый партнер закрывает свой второй стол и приходит к вам, становится на это место. Идет реинвест первого стола сюда по вашей броне. Две 500 вам на баланс для вывода. За полторы тысячи у вас активируется, если у вас там нет, идеал М-мини площадка. А если вы уже там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Со второго партнера реинвесток также летит на первый стол и 500 рублей ваш клон летит сюда, становится на это место. Третий партнер, реинвест летит первый стол. И 4000 на баланс для вывода. Итого вы, пройдя всего лишь эти три стола, вы заработали с 1000 рублей 12000. А вот здесь, ребята, ваши доходы будут настолько денежные будут сыпаться и сыпаться и сыпаться. А вот давайте посмотрим, сколько вы сможете здесь на этом кланопаде заработать. Это вы стали. Как только приходит к вам, остановятся ваши три партнера, или это прилетают к вам переливы, вы получаете на баланс 150 рублей. Это первая линия у вас заполнилась. Вторая линия у вас 450. Третья линия заполняется, когда вы получаете... 1350. с четвертой линии вы получаете 4050. тысячи пятьдесят пятая линия 12150. тысяч шестая линия это тридцать шесть седьмая линия вам принесет 109350. тысяч восьмая линия 328050. двадцать девятая линия девятьсот восемьдесят и десятая линия 2 миллиона 450 тысяч. Ребята, за 10 уровней у вас закроется, вы только здесь заработаете 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Круто. Некоторые говорят, да, юбка расширяется, а в нашей, вот у нас здесь наша юбка именно работает на нас. Чем больше будет юбка расширяться, тем больше будут наши заработки. Клёв очень круто, очень клёво и это обеспечит нашим партнерам выходить даже на пассивный доход. Вы будете работать на площадочке на той и на трех столах, а сюда будет у вас сыпаться сыпаться постоянно по 50 рублей постоянно. Прилетел, а у партнер вам упала. Прилетел, упала на баланс. Круто, да? Очень, очень. Не знаю, как вы, ребята, но я, например, очень довольна тем, что это сделал. Заполняться, как некоторые спрашивают, как будет заполняться. Как заполняется глобальная матрица? Слева направо на свободные места. Ну, и моя любимая, конечно, Площадочка это идеал М-мини. Вход на нее составляет полторы тысячи. А вход открыть в любой стол. Старт своего бизнеса вы можете делать с любого стола. Можно делать и со второго, можно э, покупать первый и второй, можно покупать второй и третий, можно с четвертого, можно с пятого, можно даже и с шестого. Это уже все а, а, по желанию а, а, ваше. Ваше желание... И желание наших партнеров – это закон. Приходят команды, команды свои вырабатывают стратегии и работают командами по четко выработанной стратегии. К вам приходит, вы активировали за полторы тысячи первый стол, к вам приходит первый партнер, полторы тысячи идет накопительный. Второй партнер – вы возвращаете свои полторы тысячи на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход за 3000 во второй стол. А первый партнер и третий партнер вам дают просто переход за 6000 тысяч в третий стол. А вот второй партнер, когда становится... Здесь уже со второго стола начинает работать наша реферальная программа. Вы получаете 1000 рублей, по 1000 рублей получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3000. Сработала третья линия, вы получили 9. Итого за один, только с этого одного стола вы заработали 13000. А перешли сюда. За шесть тысяч третий стол первый партнер у вас закрыл свой первый стол и приходит становится к вам. Некоторые партнеры задают такой вопрос, можно обгонять? Да, конечно, можно, ребята, обгоняйте на здоровье, работайте, но реферальное вознаграждение будет получать ваш спонсор. Так что вы за это не переживайте. Куда станет ваш партнер, а реферальные придут к вам. Вы точно также можете помогать своим партнерам выставлять свои брони и под первую линию, и под вторую, и под третью, и... Будете получать точно так, что вам положено по маркетингу, реферальные вознаграждение, и спонсорские. Вы их будете получать. Первый партнер закрыл свой второй стол и пришел к вам встал на это место. Эти 6 тысяч идут в накопление. Второй партнер у вас летит. Ваш реинвест второго стола за 3000 по вашей броне. Именно куда вы выставите, туда и станет ваш клон. И вы получаете 1000 рублей, по 1000 получает ваши 2 спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3, сработала третья, вы получили 9. Третий партнер вам дал переход за 12 тысяч, четвертый стол. Первый партнер приходит, 12 тысяч на баланс, идет в накопительный баланс. Второй партнер приходит, вам сразу 7 тысяч на баланс, а по 2 тысячи. С половиной получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 7500. Сработала третья, вы получили 22500. Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в пятый стол. Итого только с этого четвертого стола вы заработали 37 тысяч. А с этого тоже 13 тысяч. Первый партнер, второй партнер, ваш клон летит. По вашей броне. Куда вы ставите бронь, туда и станет ваш клон. Это реинвест вашего этого э, э, стола. Вы получаете сразу 10 тысяч, ваши спонсоры по 3,5. Сработала ваша вторая линия. Вы 9 получили. Сработала третья линия. Вы получили 27. Две тысячи прибавляются. В, в, в, в накопительный баланс идут. Так как 24 24 и 48, а стол стоит наш 50. Вот эти 2000 и добавляются. Третий партнер приходит вы переходите в шестой стол за 50 тысяч. Первый партнер 35 на баланс для вывода а за 15 идет активация площадки идеал ММАКСИ. Второй партнер вам 50 Третий партнер вам 50 на баланс для вывода. Итого, только одно ваше бизнес-место заработало 244 тысячи за один круг. А, очень круто, очень круто. А реферальных вы получили 135 тысяч только с этого стола. А с этого стола вы получили 46 тысяч реферальных. А спонсорские вознаграждения, их просто невозможно посчитать. Они вам сыпятся, и сыпятся, и сыпятся. С каждого стола. Следующее это площадка Идеал М Макси. Вы или же вышли с Идеал М Мини, или же вы купили за 15 тысяч, а, потратили со своего кошелька. Как только Приходит к вам первый партнер, эти 15 тысяч идут накопительный. Со второго партнера вы получаете 5 тысяч накоплений, в, в, вернее на вывод, а за 10 тысяч у вас активируется фабрика клонов, где вы будете получать а, еще и дополнительный доход с фабрики клонов. Мало того, что мы получаем... По а, маркетингу. Мы получаем спонсорские вознаграждения. Мы получаем реферальные вознаграждения. И плюс ваши все партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров, будут лететь на фабрику клонов. И вы там будете еще получать. Вот и считайте, 4 дохода только с одной площадки. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер пришел. Эти 30 накопления, Второй партнер приходит, вам сразу 10 тысяч, по 10 получают ваши два спонсора. Не забывайте, что и вы будете спонсором, и вы точно так будете получать эти спонсорские вознаграждения. Ваша вторая линия пришла, вы получили 30 тысяч, третья линия заполнилась, вы получили 90. Третий партнер вам дал переход за 60 тысяч, третий стол. Первый в накопление, второй идет. Реинвест вашего второго стола по вашей броне, куда вы ставите бронь, туда и станет ваш партнер. Вы получаете 10, по 10 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла, вы 30, третья линия пришла, вы 90 получили. И третий партнер вам дал переход за 120 тысяч четвертый стол. Первый в накопление, второй приходит, вы получаете 70. Получаете 70 тысяч на баланс для вывода. По 25 получает ваши два спонсора. Вторая линия сработала, 79. Третья линия, 225. Итого вы заработали только 370 тысяч, только одних реферальных вознаграждений. Ребята, здесь в реферальных 130, здесь 130, 3, 9 27, да? 27 человек у вас только в команде, а у вас а уже 265 тысяч на балансе. Круто, да? Очень круто. Вы перешли на четвертый стол, и на четвертом столе вы заработали 370 тысяч. Это вообще крутизна. Третий партнер дал переход куда? За 245 стол. Здесь первый партнер идет в накопление, что второго партнера у вас летит клон по вашей броне, куда вы ставите, под какого партнера или под вашего клона. Это все делается по желанию. Вы получаете сразу 100 тысяч на баланс для вывода, по 30 тысяч получает ваши два спонсора, вторая линия пришла к вам, вы 90 получили, третья линия пришла, у вас 270 семьдесят Получили на баланс для вывода. И третий партнер дал переход вам за 500 тысяч в шестой стол. А только с этого стола вы заработали 460 тысяч. Ребят, только вдумайтесь. Только с одного стола почти 500 тысяч, почти полмиллиона. Ну круто же, очень круто. Ну нет нигде таких такого маркетинга, именно денежного, как у нас. Первый партнер к вам приходит, вам 100 000, 500 тысяч на баланс для вывода. Второй 500 тысяч на баланс для вывода. Третий 500 тысяч на баланс для вывода. Одно место 2 миллиона 590 тысяч заработало. Только за один круг. А следом идут-то ваши клоны. Они же тоже будут вам приносить эти доходы. Представляете, как денежно. Представляете, как это круто. У кого нет на э, наших основных площадках, ребята, рассмотрите эти площадки. Посмотрите внимательно. Ведь это денежная машина. Ну, эта площадка, э, как я уже говорила, это э, два независимых стола, которые... Вход составляет а, на один стол 750, на второй 7,5. На каком столе вы будете работать, а вы выбираете сами. А на сколько вам нужно денег? Вам нужно заработать полторы тысячи на вход, на именно на площадку «Идеал М-Мини». Вы приглашаете первого партнера, вам 750 на баланс. Второй партнер вам идет реинвест по, за спонсором. Третий партнер приходит, вы пригласили, вы получили 750. Вот, пожалуйста, активировали за 1500. А можете сюда, можете уже перейти на идеал M Mini и приглашать там на 1500. А можно приглашать и на 1500, и на 750. Есть человек на 750 рублей, вы расскажите свою стратегию, донесите ему информацию, что можно 750 добавить пригласить три партнера и у вас э, активировать площадку идеал м мини, а вот четвертый партнер вам приносит опять 750 пятьдесят Пятый партнер вам идет опять реинвест за вашим спонсором. Шестой опять вам принесет 7, 750 рублей на баланс для вывода. Доставьте эти полторы тысячи на баланс для вывода. Выводите. А дальше работайте, приглашайте, развивайтесь, масштабируйте свой бизнес, зарабатывайте, ребята. Второй стол это 7,5 тысяч. Первый пришел... 7,5 на баланс для вывода. Второй пришел, идет реинвест за спонсоров. Третий партнер приходит, 7,5 на баланс для вывода. Хотите дальше работать, дальше развиваться, активируйте за 15 тысяч идеал М-Макси. А следующие партнеры, четвертый, пятый и шестой партнер вам опять дадут 15 тысяч. Ставьте их на вывод, а всех своих партнеров донесите им информацию правильную, что на этой площадке мы заработаем миллионы, чтобы и они шли за вами, активировали и точно так же работали и зарабатывали. Следующая площадка это маленькая площадочка Микромания. Это социальная площадка. Здесь вход составляет три рабочих стола. Вход открыт в любой стол, как и везде у нас на всех площадках. Это за 500 рублей. Первый партнер приходит и второй вам дают просто переход во второй стол за 1000 рублей. Первый партнер, как только закрывает свой первый стол, приходит, становится на это место, вам 1000 идет накопительный. Второй партнер дает вам 1000 на баланс, третий партнер вам дает переход за 2000 в третий стол. Первый партнер, как только приходит на это место, у вас открывается реинвест этого стола первого и за 1500 идеал М-макси. Ой, мини. Это если вы уже там есть, летит ваш клон по вашей броне. А если вас нет, то вы автоматически активируете а, уже следующую площадку. И у вас теперь будет и площадка «Микромани» и «Идеал М-Мени». Вы уже можете приглашать и на 500 рублей, и вы можете приглашать на 1500. А второй и третий партнер вам дают переход, по, вернее, на баланс по 2000. Итого вы заработали за один круг, одно ваше бизнес-место, заработало 5000. И плюс вы ушли на нашу шикарную площадку Идеал М-Мини. Очень хорошо. Прям шикарно. Ну и эти наши фабрика клонов. Как вы видите перед вами, три семиместных стола. Отличаются они фабрика клонов за тысячи рублей и фабрика клонов за десять тысяч. Все Одинаковый маркетинг, одинаковое полностью все. Плечи, как всегда, идут во всех семиместных столах, идут вышестоящему спонсору. Мы их даже не будем и рассматривать. А вот нижний ряд это идет полностью ваши заработки. Первый партнер приходит, 1000 рублей, идет реинвест этого стола у вас открывается еще один вот такой вот стол. Второй партнер, ваша тысяча идет в накопительный. Третий партнер вам дает 1000 рублей на баланс для вывода. Четвертый вам дает переход за 2000 во второй стол. Первый и второй это в накопление. Третий вам дает 2000 на баланс. Четвертый партнер вам дает переход за 6000 в третий стол. А здесь уже, ребята, из первого, со второго, с третьего и с четвертого у вас летят ваши клоны. Клоны все в первый... Летят все в первый стол. За 1000 5000 на баланс для вывода. Опять за 1000 клон летит и 5000 на баланс. Здесь Третий партнер вам опять дает клонов первый стол и 5000 на баланс. И четвертый вам дает клонов в первый стол и на 5000 на баланс для вывода. А уж этими э, реинвестами, этими клонами вы распоряжаетесь сами, ребята, куда выставлять, под каких партнеров, как двигать команду, как двигать своих партнеров, вы... Это решаете все вместе своей командой. За 10 тысяч, вот здесь точно так, первый партнер приходит, в 10 тысяч идет, открывается реинвест этого стола. Второй партнер в накопление. Третий партнер вам дает 10 тысяч на баланс для вывода. А четвертый партнер переход за 20 тысяч во второй стол. Первый и второй это на, в накопление. Третий партнер вам дает 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый партнер переход за 60 тысяч в третий стол. Первый, второй, третий и четвертый вам каждый дают по одному клону в первый стол. И каждый по 50 тысяч на баланс для вывода. Итого у вас открылось, что там, что там, за один круг 5 таких столов первых реинвестных клоны ваши. Это открытие нового стола. Из каждого вы получили по 50 тысяч. Итого вы здесь заработали 23 тысячи, а здесь 230 тысяч. Ну вот такой вот вот такой вот денежный наш клонопад. Ну, а наша компания довольно-таки очень богатая, денежная, поэтому всем, кто еще думает, кто еще не решился, ребят, приходите, зарабатывайте. Наша компания это самый лучший источник дохода.